И э, уровень жизни на, нашей, он зависит напрямую от того качества энергии, которую мы в себе несем, и с этим можно работать. Это приятная новость. <с> вот, поэтому мы хотели, да, действительно об этом говорить, но немножко адаптировали под ситуацию э, вот эту тему и говорили про то, э, как э, как-то более гармонично проходить вот такие кризисные моменты. Если интересно, можно задать, наверное, здесь где-то вопросы и, и как-то связаться с модераторами, а у нас потому что это есть где-то в записи. Вот, я буду благодарна, на самом деле, за вопросы, потому что мне так проще от вас отталкиваться. Вот в Инстаграме, я очень надеюсь, что у меня получилось включить комментарии, я ас просто в этом деле, поэтому, ребят, вот, включить комментарии. А, вот теперь можно. Здравствуйте. Все, комментарии пошли, я спокойно, я буду стараться видеть ваши вопросы. И что? Повторяйте. Так, тема про то, как э искать возможности в те моменты, ну, когда, их, когда кажется, что на самом деле мы в тупике. Э давайте я сейчас захочу какие-то глобальные моменты. Если у вас есть локальные вопросы, вы их, пожалуйста, задавайте. Но сразу скажу, что локальные и глобальные вещи, они связаны, у них просто масштаб разный. Мы с вами попали в интересный очень период. Давайте я так скажу, да, потому что все его по-разному воспринимают. Но Вова, привет. Вот. Но сразу скажу, что люди, у которых довольно удачно складываются жизненные обстоятельства, они часто кризисные моменты воспринимают как поле возможностей. Почему так происходит? Потому что у жизни есть естественные регуляторы, да? все растет, растет экономика, растет сознание людей, меняется, ну, как бы та структура поведения мира, пространства, называйте как хотите, в которой мы живем. И устаревшие наши какие-то привычки, которые уже не соответствуют вот этому формату, они уходят. Если даже посмотреть на мировой рынок, да, уже я не говорю про поведение человека, можно, конечно, тоже, ну, сравнить, допустим, поведение человека по, это, военного периода, да, одно, поствоенного периода, другое. Сейчас совсем по-другому себя люди ведут. И это намекает на то, что если вода не течет, она загнивает, и это тоже негативный процесс. То есть, казалось бы, человек всегда находится в такой легкой шизофрении, вроде бы хочется прицепиться к какой-то стабильности, а с другой стороны надо понимать, что в какой-то момент эта стабильность станет для этого же человека настолько устаревшей и отягчающей, что э, вот здесь вот возникает его личное уже желание э, развиваться. А если оно э, возникает, но не проявляется наружу, ну, то человек э, начинает обратный отсчет, обратный процесс. Мы, ну, люди заболевают и, соответственно, уходят. А, точно так же происходит с любыми отжившими системами. Это могут быть э, компании, э, образовательные системы и так далее. Вот, поэтому э очень важно постоянно находиться в динамике сверения ценностей. То есть примерно 30% того, что мы делаем э регулярно, должно быть направлено э на развитие. Э и здесь я вижу, здесь я вижу, что есть люди... Ну, если грубо разделить, понятно, что там градация очень большая, у всех все кажется по-разному, но если объединить в два флагмана, то есть люди, которые ждут, как бы консервируются, то есть они стремятся засесть в такое затишье, и когда это затишье становится уже длительным, а мир-то менялся, происходит очень как бы это очень сложно поженить, да, очень сложно такому человеку в выйти в новый мир и понять, что там э уже, ну, как бы несущие конструкции, они все поменялись. Э и это, наверное, все равно, что, э э не знаю, какой-нибудь угольный паровоз резко поставить на э рельсы и систему электропоездов. То есть это вроде бы внешние одно и то же, да, и функции вроде одни и те же, но э, действовать-то как раз э, вот, э, вот старый паровоз в новых условиях, он не может, потому что не, прош, не произошел вот этот этап синхронизации, скажем так. И вот когда происходят такие вещи, да, как, э, ну, сейчас произошла вот эта глобальная история, э, не уверена, что вам нужно понимаете, может быть, мое какое-то глубинное к ней отношение, но я честно считаю, что такие моменты, э, их можно воспринимать негативно, но можно увидеть в них э, какие-то положительные моменты. М -м, конечно, всегда очень больно воспринимается то, что относится именно к здоровью людей. Потому что если бы, ну, не знаю, когда горят леса, да, мы не так панически это воспринимаем, потому что, ну, все-таки это немножко от нас отдельно, точнее более косвенно что-то с нами связанное, да, когда с нами, боль... чем больше напрямую с нами связаны какие-то факторы, мы, если честно, часто теряем адекватность в их оценке, и вот если нету вот этого состояния внутренней гармонии, да, вот стабильность, она должна быть внутри. Для того, чтобы вы проживали, мы, мы все проживали свою жизнь гармонично, мы должны понимать, что мир всегда динамический. Это мы можем засесть, законсервироваться, но по факту мир так не живет, это не его структура, у него эволюционная модель, <coughs> и мир находится в постоянном, как сказать, я бы сказала, о таком интересе развития, да, вот он пробует разные гипотезы, да, динозавры, ну, как-то не удалось, да, там, окей, попробуем другую гипотезу, там, я не знаю, что там было следом и так далее. Вот То, что не удается, то, что не рождает вот это согласование с более сложными формами, да, но и часто они более идеальные, на самом деле стремятся к более простым, просто отточенным, все лишнее уходит, и получается, что форма, Выглядит вроде бы сложной, но на самом деле ее суть очень простая и очевидна. И вот эта вот отшлифовка, она происходит путем убирания лишних деталей. Давайте я, наверное, попробую на примере, может быть, корпоративного управления, да, сказать, потому что э, оно идентично управлению, как бы, человеческой жизни, да, компания точно, ну, просто она не будет так болезненно цепляться за ситуацию, которая сейчас э, сложилась в мире, да, потому что очень многие люди реально боятся за свое здоровье, они действительно сильно себя ограничивают, плюс еще страшный фактор в том, что э, большинство людей осталось в непонятных, как бы, э, рабочих таких... Э, обстоятельства. Катюша, я могу здесь вот в зум вывести себя, то я смотрю в Инстаграм, потому что в зуме ты у меня создается ощущение, что так вот правильно. Смотри, там есть функция, да, ну то есть ты как выступаешь, Вы просто... выходишь на экран, просто нажми на другую, там есть в правом верхнем углу такие как вид галереи, либо вид говорящего, поэтому. А, все, все. все, теперь я понимаю, куда я смотрю и куда я говорю. Окей, господи, теперь меня две, и это пугает. И я говорила о том, что давайте немножко абстрагируемся, чтобы более адекватно на самом деле воспринимать ситуацию, мы уберем связь вот этого кризиса с нами, с людьми. И перенесем эту метафору, допустим, на компанию. Потому что, если честно, компания, она в своем развитии тоже проживает болезни, воспаления, всякие какие-то внутренние, внешние влияния, да. И это очень похожие вещи. Так вот, компания, она постоянно находится в динамике. Точно так же, как человек. Человек постоянно находится в динамике. Даже ему кажется, если кажется, что все стабильно, это его иллюзия. Рано или поздно жизнь, вот, а компанию, ну давайте рынок, да изменения на рынке, они выведут эту компанию из зоны комфорта, потому что пока компания стоит, пока человек стоит, жизнь и какие-то рыночные условия, они развиваются, да, потому что там разные люди, они интересуются разными вещами, и пока они растут, мы как бы стагнируем, да, если мы не... Причем я не хочу, чтобы показалось, что мы должны как-то регулярно напрягаться сильно для того, чтобы куда-то бежать и развиваться. На самом деле эта опция, она достигается очень просто путем искреннего интереса к жизни, вот честно. И насколько я знаю, действительно классных, открытых и успешных бизнесменов, им интересно играть в компанию. То есть у них такие грани, они, с одной стороны, Чувствуют, что они имеют какое-то, ну, положительное примеру, говорить, да, какое-то положительное влияние на, среди людей, то есть они создают какой-то продукт, который может существенно облегчать и улучшать условия жизни других людей. А, вот. А с... Давно подписанного вас. Здорово. Ну, приходите в живую, мы точно... Все будет хорошо. Вот. А с другой стороны, через взаимодействие внутри компании, да, вот внешнее влияние, оно понятно, ну, всем классно, а, хотя на определенном уровне это становится все равно, когда там, я не знаю, к тебе прислушиваются, и тебе не надо прилагать для этого дополнительных усилий. А прислушиваться к этим людям начинают, потому что а, они сво своим качеством жизни демонстрируют, что у них есть определенный опыт, которого не хватает другим людям. Да, они же достигли чего-то, они к этому как-то пришли. И вот, э, вот этот вот секретный путь, как они пришли, э, он вызывает уважение у других людей. Это вот внешняя история. Конечно, она приятна, но должен быть баланс, потому что внутри, если мы ориентируемся только на внешнюю историю, да, в рамках человека, э, это выглядит так, что вот я думаю только о том, насколько я нравлюсь или не нравлюсь окружающим людям. А это, если мы перекос делаем в эту сторону, ну, это болезненная история, а это перекос. Вот, поэтому должна быть вну, должен быть внутренний баланс, да, а насколько я чувствую, что я правильно взаимодействую с этим миром, да, с этими людьми, есть ли гармония. И вот это очень важный фактор. Мы в компании, в людях, не профессии, мы развиваем в первую очередь внутреннюю коммуникацию и взаимодействие среди команды. Потому что это та база, которую мы понесем в мир в виде качества наших продуктов. И вот это тоже очень важно э, понимать. Так, если... <связать> И вот я хотела разделить людей на два типа. Это люди, которые консервируются, да, то есть они стремятся вне... к внешней стабильности. Такие, привет, Кирилл, <связать> такие консервушки, они э, потом сталкиваются с жесткой реальностью, потому что если мир далеко от них ушел в своем развитии, и, а им все равно приходится в нем жить, то они сталкиваются с большим объемом информации, которую им нужно за короткий промежуток времени поглотить и применить в жизни, если они хотят здесь оставаться ну, в гармоничном взаимодействии. с там, ну, Мы все всегда взаимодействуем, мы не можем совсем уединиться, даже монахи взаимодействуют. Даже те, которые совсем ушли в горы, и одни, они тоже, они все равно взаимодействуют с пространством. Поэтому мир, он создан из связей. Мы эти связи должны уметь налаживать гармонично. Вот. И есть другой тип людей, это люди, я в них вижу живой интерес к жизни, он регулярный, и в каждой ситуации они видят новый урок, либо более углубление в мудрость предыдущих уроков, то есть эти люди, они постоянно находятся, они как бриллианты, которые постоянно а, ограняются, и вот и меня окружают такие люди, и честно, это бездонные просто люди с ними, действительно, ну, казалось бы, он там занимается IT-сферой, и тут же может абсолютно спокойно говорить там, на тему, не знаю, по биологии что-нибудь что про детей, про воспитание детей, и возникает вот этот кругозор очень просто, потому что жизнь по сути своей, она имеет ну, общую, общую сердцевину, а дальше уже в стороны пошли ответвления, да? физика русский, там, я не знаю, и так далее, но все они имеют одну суть, просто как будто разные языки. Как будто э, китайский, испанский, английский. Но они говорят об одном, да, вишня на всех языках. По-разному звучит, но она ну, вишня. Мы понимаем, когда мы предмет показываем, мы понимаем. Вот такие люди, они понимают как бы суть. А, их принцип таков, что они всегда стремятся в своей жизни иметь 30% того, что их развивает. Чего-то нового. Такие люди разными путями ездят домой. Они, <связычные> не знаю, стремятся всегда иметь что-то статичное, стабильное, да и всегда стремятся иметь что-то новое. Если у всех у нас есть там, круг друзей, я вам сейчас говорю, это тот принцип, который позволяет довольно легко относиться к кризисам, потому что когда у тебя жизнь и так постоянно меняется, и вдруг приходит что-то сильно изменившееся, да, ты к этому привык, потому что у тебя на это есть иммунитет. Ты и так в своей жизни постоянно имеешь что-то новое и интересное. И э, э, если вот кто путешествовал, да, есть такое ощущение, когда едешь в путешествие, но может не все его ловят, я не знаю, я про себя говорю. Путешествие не привязанности ни к чему. Вот у меня такое бывает. Я могу ездить без маршрутов, и более того, мне не нравится, например, делать маршруты. Мне нравится мечтать, скажем так, о тех условиях, которые я там получу. Да? Например, там уровень комфорта, какие достопримечательности я хотела бы посмотреть, но я не прокладываю маршруты до них. Потому что... Э в моем случае однозначно, в вашем случае это тоже можно делать, но это просто скилл, навык, да, кто-то им обладает, кто-то нет. Это такое некое доверие пространству, Вселенной, Богу, вы ну, как хотите называть. Когда я знаю, что вот я поеду и очень здорово отдохну, и я увижу вот такие вот такие места, мне важно в них побывать, да, и отдыхать я буду вот на таком уровне. И очень часто... Очень часто получается такая история, что, допустим, э, по возможностям, вот мы с подругой, допустим, ездили недавно в Китай, <laughs> чтобы никого не пугало, это было летом. Вот. И у нас с ней, мы купили там определенный, даже мы не купили, нам предложила там подруга определенную путевку, и там был определенный уровень отдыха. Но я понимала, что я хочу другой уровень отдыха. Но при этом я чувствовала, что мне надо на это соглашать. Я на эту путевку, и когда мы приехали туда, нас встретил э, чей-то друг, вообще э, существенно поднял нашу наш уровень отдыха, и вообще сам был в этом счастлив Ничего взамен не попросил, просто ему нравилось, что две девчонки улыбаются. Вот. и э, э, вот это тоже, э, знаете, э, отличительная черта людей второй категории, да, вот, которые постоянно что-то меняют. Они очень гибкие, они очень искренние, очень гибкие и у них не возникает вопроса, а что я за это должен. Потому что на самом деле такие люди обладают очень приятной и сильной энергетикой. И вот это второй будет урок этого кризиса, что иногда люди нам хотят дать что-то просто так. И вот в кризис, на самом деле, когда ни у кого нет денег, ни у кого нету каких-то, я это называю жесткие материальные, есть грубые материальные возможности, есть тонкие возможности. Да, энергия, которая э, дает нам, ну, что-то привлекает к нам, да? А, да, э, И вот в такие кризисы грубые возможности, они очень плохо работают. Но хорошо работают тонкие возможности. Если вы, мы, давайте, я буду говорить, что я уверена, что многие из вас это понимают, если мы открытые люди, с нами приятно взаимодействовать, мы всегда стремимся взаимодействовать с окружающими. Ребятушки, задавайте вопросы, если вдруг есть, Катюш, ты читаешь, да? Вот, если с нами приятно взаимодействовать, мы всегда стремимся честно получить выгоду в любом взаимодействии не только для себя, но и для другого человека — сразу скажу, что мир в любые кризисы готов давать нам больше, чем мы могли бы купить за финансы. Вот. И вот это, ну, это те софт-скиллы, мягкие качества, которые сейчас развивают очень многие компании, потому что они тоже поняли, и люди, это очень важно, люди тоже поднимаются на новый уровень, да? и сейчас многие люди вообще имеют такую философию, что кризис, а кстати с санскрита кризис переводится как развитие, рост, и даже не санскрита, это что-то, не помню, что-то греческое, скорее всего. Но, кстати, древние языки, они хороши тем, если изучать этимологию древних языков, они хороши тем, что у них в самом слове, в самой проблеме, в самой названии проблемы уже есть решение. Да? Потому что на русский «кризис» — это однозначно плохое слово. Однозначно плохое. Но согласитесь, мы все ну как бы сжимаемся, когда мы произносим слово «кризис». А вот если брать источник, то рост, да, и возможности для роста звучат уже иначе. Мы уже по-другому относимся к этому слову, поэтому это то, к чему я пришла, наверное, года три назад, я заметила, как, как вообще гениальна речь слова, да, что понимая суть слова, как и суть жизни, становится очень понятно и ясно жить. Потому что в кризис мы сами загоняем себя, когда мы не имеем ясности в жизни. А... Катюш, может, у тебя есть вопросы или у кого-то... Да, да, я просто... я, да, я ждала, как, когда можно будет задать. Сергей Большаков написал, что динамичность хороша на уровне высших потребностей, а на уровне базовых лучше бы иметь стабильность. Это как такой некий комментарий. Смотрите, это, я благодарю вас, это очень верная история, есть чакральная система, чакры — это энергетические центры, я могу, меня может, я буду с очень разных сторон рассматривать сегодняшний вопрос, для того, чтобы, ну, возможно, больше людей меня поймет, а с другой стороны, у вас появится, да, 30-процентная гибкость, возможно, в каком-то случае, вот, это абсолютно правильно. Как зовут Максим, Сергей? Сейчас, секундочку, это Сергей. Сергей, да, <связь> Сергей, вы абсолютно правы, смотрите, действительно, у нас энергия с вами движется снизу вверх, вот базовые потребности, это выживание, еда, ну там и так далее, да, а туда же, кстати, относится секс не потому, что это приятно, а потому что, в... и сейчас, кстати, это оттавизм и, как это сказать, Невежество уже в современном веке, да, потому что э, секс в древние века действительно имел опцию безопасности, потому что чем больше детей, тем больше э, силы, тем больше поля можно расхать больше людей можно накормить. И у нас это осталось очень от э, давнего времени, действительно, тогда, когда руки нужны были рабочие. А сейчас, э, например... Если брать э, философию ведического характера, и это правильно, это не количество, а качество, то надо рожать э, столько детей, сколько ты искренне можешь полюбить, и тогда вот ты можешь изменить этот мир, да, сейчас очень много людей, детей, которых ну, мы не смогли просто долюбить, у нас нет энергии на это. Так вот, чтобы энергия поднималась выше, а именно там высокие, хорошие человеческие, ну, непотребности, а уже это уже на отдачу, да, после вот сердечной чакры мы уже на отдачу работаем, а, вот там уже идет такой социальный хороший статус, возможность что-то творить для социума, действительно искренняя любовь в семье и так далее вот и там уже никаких кризисов на самом деле нет одни сплошные возможности вот но вы правы для того чтобы энергию поднять вверх да и допустим мужчине зарабатывать нужно действительно быть стабильным стабильным с точки зрения дисциплины но Здесь тоже есть гибкость, потому что дисциплина дана нам для того, чтобы вводить все новые, отказываться, вот здесь динамика, мы отказываемся, за счет чего рост происходит, мы отказываемся от привычек, которые ведут нас к деградации, например, мы меняем качество, допустим, мы прекращаем поздно ложиться спать, у молодежи сейчас такая история есть, да, и переходим на нормальный сон, в 9 часов 9-10, это э, сон для вашего здоровья, да, и на ранние подъемы. и Таким образом, мы синхронизируемся с биологическими ритмами Вселенной, потому что самое эффективное время, и это известнейший фактор, что э, если мы не берем таких, знаете, сильно творческих натур, я знаю таких, но э, и, и история таких знает, но там надо глубже копать в психологию, насколько они были счастливы, полноценны с точки зрения других аспектов, да, потому что одно дело быть, я не знаю, кто, Ван Гогом, да? а другое дело, я, кстати, не знаю там, историю Ван Гога, но я знаю, что есть знаменитые, прям вот просто шедевры их выставляются в разных, до сих пор очень высоко там ценятся, перепродаются и так далее, но у них с точки зрения, допустим, других областей жизни был полный провал. Это нищета, это алкоголизм, это а, там, семейные какие-то абсолютно невозможности устроить бли, близкие отношения. Таких людей мы не берем в расчет, потому что, если честно, если они вас интересуют, напишите. Если вас такой тип жизни интересует, вы напишите. Я все-таки предпочитаю говорить о том, что человек он целостный, и его задача на всех уровнях выстраивать качество. А, и говоря, возвращаясь к динамике, <coughs> с точки зрения базовых потребностей, Uh, да, сначала, допустим, базово хорошо бы, допустим, uh, научиться обеспечивать семью, но со временем это становится просто неинтересно, потому что человеку не просто заходит, мужчине не просто хочется обеспечивать семью, но ему захочется, uh, допустим, обеспечивать это через призму uh, большой какой-то цели и работы, в которую он хочет вкладываться, и он там, ну, проявляется, да, это его предназначение, то есть просто курьером всю жизнь качественно, классно работать. Есть такие люди, у них другие в голове процессы, это такая карма-йога. Но обычно карма-йога, это когда человек как бы с уважением относится, такой мастер своего процесса, это все равно его ведет на другой, на другой, на, выс, на высокий, на высокий, на высокий уровень. На одном уровне все-таки человеку редко хочется. Вот у Есть какие-то даже вопросы в Инстаграме. Да, конечно, комментарий вот от Андрея по поводу подъемов, мне главное проснуться Сейчас. после вашего. Я тихонечко Сергею закрою, Гешталь, а -а -а. да, что смотрите, а -а -а. А -а -а вот на нижних уровнях мы действительно, на базовых потребностях мы отрабатываем дисциплину, но потом мы эту дисциплину начинаем осознанно включать в свою жизнь а для того, чтобы контролировать те привычки, которые либо тянут нас вниз, либо тянут нас вверх. И вот э, хорошие привычки — это там, здоровый образ жизни, да, хороший уровень питания. Человек начинает образовываться на каком-то моменте и понимает, что, допустим, там, э, э, бабушкины супы, они не всегда суперполезны. Да? Бабушка вложила любовь, но насколько это там, хорошо для моего организма? Человек поднимает качество питания, у него поднимается энергия, и он начинает уже ну, на более высоком качестве жизни функционировать, это другой уровень, вообще по-другому все воспринимается. Поэтому с дисциплиной я согласна, но там тоже есть э, динамик. Да, Андрей? Да, соответственно, у Андрея просто был комментарий, что главное проснуться после восхода, подъемов ранних. А а вот а... Ли, до восхода хорошо просыпаться? У Максима есть частный вопрос на предмет того, как вести коммуникацию, самопрезентацию. Если, например, мимо проходит заместитель губернатора, есть 30 секунд, чтобы оценить ситуацию и как найти себе ресурсы, как подойти, что сказать, чем заинтересовать, чтобы контакт состоялся с человеком. Так, Катюш, прости, я отвлеклась на инстаграм, что там тоже я вижу, да, Марина, спасибо большое за вопрос, тоже его озвучу. Катя, 30% гибкость, а остальные проценты — это что? Так, давай, Катюш, сначала на вопрос Андрея, и потом Марина ваша. Смотри, про Андрея я уже сказала, это был вопрос Максима. Да, я хотела сказать, все, кто нас смотрится, не сидите строго, это у нас такой опыт, мы осваиваемся. Вот. Соответственно, Максим, у него частный вопрос, и как э, произвести самопрезентацию при коммуникации, то есть э, если встречается важный человек, есть очень короткое время, э, и как оценить ситуацию, чтобы, чтобы действовать, то есть как найти в себе ресурсы как подойти, что сказать, чем заинтересовать, и чтобы человек как-то эм, отреагировал, да. Угу. Смотрите, есть э, два варианта. В, зави в, в зависимости, как быстро вам это нужно сделать. Но вообще, есть качественный вариант, есть вне внешние решения, <coughs> поставленные задачи. Внешнее решение выглядит так. Вы э, как бы готовите презентацию. Ну, то есть, как в институте да? вы либо очень классно знаете тему и вы выходите и вам все равно какие вопросы вам зададут потому что вы лучше преподавателя в этой теме разбираетесь вот это вообще самый идеальный вариант, да? то есть ваш уровень энергии равен уровню энергии этого человека и когда вы с ним разговариваете вы не чувствуете что кто-то из вас ниже или выше и вы разговариваете на равных да а, неважно, какого объема у вас там компания, идея, неважно. Это называется, вот эта история, она очень круто сработ, срабатывает, да, про, вот это вот продать за 40 секунд в лифте. Да? Я вот один раз продала так свой проект, проект очень большому как бы, фонду, а я ничего не продавала на самом деле. Я пришла и сказала, ребят, я вот знаю, что вы оказываете поддержку, у меня вот такой вот проект, в который я очень верю, а, я хочу вашу поддержку. И... И говорила я с женой владельца этого фонда. Она мне дала визитку и сказала, с вами свяжется моя там помощница. И когда меня пригласили к нему в офис, оказалось, что она говорит, у меня к вам встречная история, можете, пожалуйста, управлять моим проектом. Понимаете, я ничего не продавала тогда. Я искренне верила в то, что я делаю очень классное дело. Поняла тебя. Вот я Легче всего продать то, во что ты веришь потому что само слово продать оно про то что мы даем а вы верите в то что вы даете вот если верите, то у вас вообще не станет проблем более того вы даже если вас купят но вы поймете что покупает человек с которым вам не хотелось бы иметь дело даже если у него есть очень крутые ресурсы вам помочь, и, а у вас этих ресурсов нет, и они вам нужны, то вы откажетесь. Вы поймете, что это не тот человек, с которым я хочу делать дела. И поверьте мне, пространство работает так. Ä, вот это как с, <tee> <с>, с ä, детьми. Uh, вот если, допустим, вот в какой-то момент мои родители вынуждены были поменять систему нашего моего питания, потому что когда меня кормили бабушки, ну, я от них отказывался я выбирала голодать, и я была стабильнее, то есть я верила в то, что мне так питаться не надо. И в какой-то момент сначала родители бесились, злились там и так далее, а потом они просто меняли систему питания, потому что ну как бы было бы хуже, если бы я умерла с год. Вот, поэтому если вы придерживаетесь той планки, которую вы чувствуете, да, как ценность вашего проекта, вашей идеи, вы потом ответьте, я вам ответил на вопрос или нет, то у вас вообще не будет проблем не только продать, вот, но и продать людям, с которыми вы сами будете в восторге это совместно делать. Вот это высший уровень. Uh, уровень uh, попроще, но до этого надо докачать энергию. Как она докачивается? Здоровым образом жизни, uh, развитием на всех uh, уровнях. Uh, если что-то непонятно, просто спросить, чтобы не, здесь, не, ну, не падать в этот пень. Uh, здесь комментарий как раз, что нет ресурсов, это случайная встреча. Если вы верите в свой проект, вы просто его презентуете. Но смотрите, если вы там разные уровни. Если вы э, верите, что все хорошо, но все равно чувствуете, что где-то вы ну, продаете, так не, не очень, да? то есть как будто бы уговариваете другого человека, ищите возможность предложить в формате «выиграл-выиграл». Подумайте, что человек от этого может тоже получить полезного. Вот. А, и, и еще раз, если а, ресурсов внутреннего совсем нет, просто подготовьте качественную классную презентацию, научитесь ее, проговорите перед друзьями. Ну, то есть это... Это как будто бы ораторское искусство. Есть оратор, да, это человек, которому все равно. Его пригласят, там, тет-а-тет -а -тет он будет говорить, либо его вдруг выведут там, на пятимиллионную аудиторию. Он не растеряется. Вот я не растеряюсь. А есть люди, которым надо готовиться, они переживают. ну понимаете, да? Сначала мы готовимся. Я тоже сначала готовилась. Я тоже сначала боялась. Потом со временем моя подготовка дала мне хорошую опорную базу. Я смогла не просто говорить заготовленные вещи, но и нырять в какие-то аппендиксы, объяснять какие-то механизмы. Это просто ну как бы это опыт, образовывайтесь в своей... Учитесь, вот, набивайте, ну, соединяйте талант с информацией, которая в вашей вот этой сфере актуально, да, просто постоянно обучайтесь, и вы будете, ну, просто ценным носителем знаний, и применяйте эти знания, тогда вы будете не просто носителем знаний, но еще и практиком, а практик, он дает вот эту энергию уверенности, да, то есть тот человек, который говорит, ну, в теории, я знаю, что вот рынок сейчас пошел сюда, значит, потом он должен пойти туда, но чувствуется, что он тревожится, потому что это просто информация, а когда он на практике это прожил, он с другой уверенностью об этом говорит то что он знает что так работает все и люди за ним идут вот этим отличаются лидеры за лидерами люди идут потому что они знают что у вселенной, у мира у рынка у человеческого есть циклы есть ну, то есть они все очень похожи так я тогда жду комментарий вот сейчас отвечу на вопрос сейчас секунду катя 30 марин вы еще вообще с нами Uh, так, Катя, 30% — это гибкость, остальные проценты — это что? <coughs> Смотрите, я помню, невесту так выдавали uh, замуж. Uh, что-то новое, что-то старое и что-то взятое у кого-то <coughs> в дом, ну, типа у кого-то позаимствовано. Uh, так, такая же история, стоим на трех ногах. Uh, что-то консервируем. Допустим, проще всего консервировать семью. Вот вы выбрали человека, с которым вы идете по жизни, и вы с ним идете, какие бы сложности ни случались. Сейчас ну, на семье просто приведу пример, чтобы было понятно. А, второй момент — это то... Ну, 30-30-30 так разделим. 33-33-33-33-33-33-33-33-33-33. Вот. А, второй момент — это в рамках выбранной концепции развития. Да? То есть вы выбрали семью, но вы не на одной планке. Вы постоянно там развиваетесь. Сначала там, не знаю... Вы разделяете обязанности какие-то, да? А потом в этих обязанностях вы развиваетесь, чтобы лучше их делать. Потом уже там, научаетесь эти обязанности кому-то делегировать. Тем самым можете там, увеличивать свою семью, рожать детей, увеличивать пространство, где... Ну, то есть все, сначала складываю... На микроуровне надо научиться складывать систему, а потом этот принцип, он масштабируется очень легко. Главное понять, как эта система, она складывается. А второй момент... Привет, этом а Второй момент... Вот первое, да, стабильное, потом развитие в рамках выбранного пути. Я так говорю, потому что инстаграм, зум такой, инстаграм такой, вот. И вот третий момент — это как раз для того, чтобы внутри этой системы постоянно происходило развитие вот этих первых двух блоков, надо что-то новое черпать из внешнего мира, вообще смотреть, как он живет, да, ну, то есть это вот... Ну, такой принцип стоять на трех ногах, чтобы опора была сильней. Марина, скажите, насколько удалось мне ответить на ваш вопрос, чтобы я понимала, что этот кишталь тоже закрыт? Так, тогда смотри, есть еще вопрос от Дании, где пишет, что я второй тип. Когда ты говорил два типа, да? Есть те, которые какие-то. Ну, да, да, да. Люблю, изучать, что это новое мой вопрос. В данный момент есть дело, которое дает мне свободу, нужное количество денег. Экстерийный дизайн. Мне очень нравится рисовать, писать рассказы, денег на этот, а денег это пока не приносит. Грамоту дали на конкурсе, искусство, место и все. Что или кто определяет денежное вознаграждение? Так, Катюш, прости, еще раз, я вот... Смотри, Катюш, я тоже включила у себя Инстаграм, давай я буду тоже следить, чтобы ты давай, не расслабилась, и вот. когда я задаю вопрос, ты наконцентрируешься на моем вопросе, чтобы было так, чтобы я не повторялась. Ага. Соответственно, а сначала или сам вопрос? Я поняла, что есть любимое дело, которое пока не приносит финансы. Да, Подальше... то есть есть то, что приносит денег, да, а есть то, что не приносит. Значит, что или кто определяет денежное вознаграждение? Смотрите, ну, в какой-то момент рынок определяет. Мама пишет слова поддержки. В какой-то момент определяет рынок. Точно так же, как на человека в какой-то момент влияет среда. Но в какой-то момент мы становимся сильнее рынка и сами уже можем определять эти правила. Честно скажу, что таких людей малое количество. Вот из вашей сферы вы абсолютно точно знаете Артемия Лебедева. И несмотря на то, что есть самородки среди дизайнеров, просто самородки, Артемий стоит дорого. И на вопрос, почему, <coughs> скажу, что у него... Он идет своим путем, и он, а? ой, спасибо, да, если можно, я прям благодар. Он идет своим путем и учится, точнее, он уже научился. У него очень хорошая энергетика, эта энергетика побеждает среду, побеждает рынок, побеждает, ну то есть он устанавливает правила на рынке. И когда сейчас вот я знаю, Вкусвил покупает его брендинг, метрополитен покупает его брендинг, они покупают ту энергию, которая несет в себе Артемий. Благодарю вас. То есть, в принципе, не, не, так важно, не так важно, какой мы делаем продукт. Потому что, честно, давайте признаемся, что почти все продукты на рынке уже придуманы вопрос какой Таня, привет вопрос какой энергией мы этот продукт наделяем да это вопрос вот про лакшери бренды знаете да люксовые бренды которые там, я не знаю какие-нибудь ободранные джинсы от дочи Габана могут стоить ну колоссальных день да? можно там я не знаю купить себе ну, хорошую путевку, хороший отпуск. Что эти люди покупают, да? Что покупают люди, когда э, вот такие бренды э, себе берут? Они, если честно, покупают ту энергетику, которыми эти бренды пропитаны. А энергетика сильная возникает, знаете, где? <к Torah> У нас есть, вот, это тоже одно из, как бы, Одна из ну, систем само... познания самопознания. У нас есть э, ну, такие три сердца, да, три центра. это э, Сейчас я попробую вспомнить. ну Во-первых, понятно, что это ум. Ум или разум, если это действительно как бы, мощная э, сила, э, сознание хорошее. Да? Есть эмоции и есть э, ну, наши такие животные, ощущенческие истории. Они у нас в теле зашиты. То есть вот наше тело, оно локатор. И когда мы, допустим, в каких-то ситуациях там сжимаемся, что-то нам не нравится, мы на самом деле вот мурашки по телу, сжатие, солнечного сплетения и так далее, это не просто так происходит, нам тело показывает, ну, что в среде что-то враждебное. Или наоборот, когда мы расслабляемся, да, значит атмосфера э, хорошая. И вот когда все эти три центра, они согласованы, это называется состояние конградуентности. Вы можете почитать это инстинкты. Спасибо, Бог. Можете почитать это ну, просто в Википедии, да, опять э, этимологию слова, для того, чтобы понять, что оно означает. Когда вы в абсолютном согласии находитесь с собой, но и это значит, что мы же часть этого мира, значит, мы в абсолютном согласии находимся с этим миром, и тот канал энергетический, которым мы являемся, он просто без всяких стоперов пропускает мощную энергию, и эту энергию считывают люди. А я это называю, ну не, не я, это тоже восточная уже, э, как это называется, <coughs> философия, это называется императорский путь. А Вот когда идет император, все склоняются, и все обстоятельства складываются э, так, чтобы ему на пути ничто не мешало, у него свободный путь. Вот есть люди, которые идут императорским путем, да и все равно, какой продукт он, они делают. Честно, давайте вот честно определимся. Наверняка есть куча магазинов, каких-нибудь фермерских рынков, которые делают продукты, поставляют продукты круче вкус вилы. Да? Но у Андрея, у него очень хорошая энергетика. И, кстати, хочу сказать, что очень сложно без навык, без семьи, без навыка создавать семью очень сложно эту энергию э, ну, как бы совместить потому что это инь и не янь они, э, взаимо, они усиливают друг друга при правильном взаимодействии и если можно прям <coughs> провести э, анализ, если семьё, в семье, ну, вы там, я не знаю, муж, жена, кто там у вас, да, не, не все очень хорошо, энергия блокируется, она не может быть э, мощной, потому что очень много энергии уходит на внутренние несостыковки, несогласованности. И поэтому, если честно, если хочется очень классный бизнес какой-то сделать, ну, правда, я советую начать образовываться в сфере отношений, да. Если вы не можете построить отношения, значит... Э, Значит, ситуация такова, что вы внутри себя не принимаете какую-то часть из этих энергий. Все прекрасно знают, что внутри каждого человека есть и иньская энергия, и яинская энергия, то есть это энергия отдыха, и покоя и энергия активности. В зависимости от того, каким полом мы с вами обладаем, кем мы родились, мальчиками, девочками, мужчинами, женщинами, у нас, как бы, они все равно у нас есть, эти энергии. Но мы, как бы должны уметь эффективнее пользоваться той энергией, которая соответствует нашему половому признаку. Тогда в жизни будет э, проще двигаться. И даже если мы говорим про крупных каких-то э, предпринимателей, бизнесменов, да, там, э, ну, геев, я назову так одним словом, э, потому что, ну, на, на английском, по-моему, да, это гей, это, ну, как бы такая раса, ну, раса, ну, то есть это как бы отдельный понятный круг людей, э, то э, сам факт того, что, ну, да, вот они как бы относят себя к этой категории, э, они, ну, сталкиваются все равно с осуждением общества, да, что бы мы ни говорили, они это чувствуют, э, и уже это тяжело, то есть они даже если выбиваются на какой-то высокий уровень, им все равно это тяжело, и это тоже такой э, показатель, что у общества и у нас самих, да, если мы принадлежим каким-то меньшинствам, а мы все к ним так или иначе принадлежим, в зависимости от вероисповедания, каким-то вот таким моментом, ну, так или иначе, да, можем с ними соприкасаться, скажем так, то мы часто чувствуем на себе ведь давление, а значит, мы и сами не можем где-то внутри что-то себя принять, но и других людей мы не можем принять. С этим, конечно, тоже очень круто работать, потому что это дает тоже очень много энергии. В общем, ребят, энергию дает развитость личности. Вот эта энергия. Есть еще, Катюни, какие-то? Да, спасибо, Катюш. Есть следующий вопрос от Елены Ровикиной. Чем бы вы посоветовали это, это заниматься? вопрос от Вселенной. Что? Мне показалось, что вопрос от Вселенной. Что ж, чем бы вы посоветовали заниматься именно в этот момент, в текущей ситуации? Какие конкретно рекомендации быть может? А, ну, смотрите. Я просто не знаю контекст вашей ситуации, потому что, вот, допустим, мы развиваем компанию, да, и у нас в этой компании вообще на самом деле есть чем заняться, и когда идет активный период, мы часто не успеваем, допустим, прочистить процессы, да, вот, есть, а это нам мешает в реальной жизни, поэтому, допустим, <coughs> бороться за выживание — Сейчас, да, за там получение денег, <смех> спасибо, вот любимым делом советую заниматься, а бороться сейчас за получение денег, которых, ну как бы на определенном в определенном слое, да, экономическом, ну, у многих нет. Это сложно, да, особенно если вы там не продуктовый магазин, что, аптека, <смех> что а? репетиторы, Ты, э, у тебя провисли, да, продажи вот ну, смотрите правильно сказал э, сергей что есть вот базовые потребности и сейчас люди они все-таки вкладывают в них то есть это питание я не знаю почему туалетная бумага хотя знаю в китае советовали через нее трогать ручки как через одноразовые салфетки поэтому почему-то начали резко ее за, закупать вот э, то скажем так не ваш период, да, то есть если у вас там, я не знаю, салоны красоты или какие-то, ну то есть это то, что соответствует высшим потребностям, когда ниши уже закрыты. Сейчас люди начинают закрывать резко низкие, э, низшие потребности, а, то есть это продукты первой надобности. Если вы не там, то... Вы можете подогревать аудиторию, вы можете делиться опытом, да, вот если у вас там, я не знаю, ну, салон красоты, научитесь, наконец, общаться с блога, блоговой системой, да, какой-нибудь Инстаграм заведите, ну, вот что-то, то есть это момент, чтобы шире о себе говорить, да, даже если продажи не получаются, подогревайте ту аудиторию, которая в будущем будет вам что-то приносить, да, начните с ней диалог. Мы... Например, ну, смотрите, для нас это тоже крутое развитие. У нас, на самом деле, офлайн о, встречи Мы каждый понедельник в разных городах делаем офлайн встречи Вот сейчас у нас онлайн-встречи. Да, Катюш, для нас это тоже развитие. Мы вышли в другой уровень. Теперь мы будем параллелить эти вещи. Вот. И таким образом иметь больше охват. Мы уже имеем... Ну, то есть охват мы не потеряли, по сути, да. Мы потеряли какие-то другие вещи, но э, обрели что-то новое. Когда стабилизируется ситуация, как бы, в мире ну просто объединим эти два потока ну и что-то стабилиз ну что-то ну, как бы компенсируем из того что потеряли да вот например, сейчас а, к нам присоединились люди из других городов совершенно привет <свят> класс <свят> а, мы говорим о том как искать возможности там где кажется что их нет а, я скажу так что когда вот обрезается вот, вот, вот то что сейчас а, случается на рынке оно нас заставляет мыслить иначе. И если мы заранее иначе не помыслили, то сейчас мы в кризисе. Потому что есть люди, которые сейчас не в кризисе. Потому что они заранее увидели какую-то ситуацию. Не потому что они там... Ну, они просто хорошо развиты, они чувствуют, прогнозируют, называется интуиция, такие люди есть, они видят, как будет развиваться рынок заранее. Потому что они в своем личном развитии э, перегнали развитие большей, массы людей, а именно большая масса людей, она влияет на колебания рынка. Значит, если я, там, не знаю, если мне 90 лет, и я качественно развивалась, значит, я понимаю, как будет вести себя подросток в 15 лет, как будет себя вести трехгадавалый ребенок, как, потому что я прожила эти этапы, да, как будет себя вести там подросток, как будет вести себя там, ну, не знаю, человек 30 лет. Я это прожила. И это, она не, это база, она не меняется. Могут меняться цвет волос, хайры, там, я не знаю. Ну вот что-то, это мода, она про внешние изменения. Но внутреннее развитие, оно базовое, ребята, оно ну, для всех одинаково, для всех одинаково, честно. <coughs> вот а, Займитесь, я не знаю ваш контекст, честно. Если вы а, женщина... Uh, у которой супруг, допустим, работает, и он сейчас потерял работу, то, по сути, uh, как бы вы должны были предвидеть эту ситуацию и наполняться, да, энергией. Главная задача женщины — не посуду мыть и еду готовить. Например, давать энергию семье созидательную. Значит, если у вас там все классно, да, вы наполнились энергией, и сейчас вы качественно поддерживаете своего супруга, говорите ему, дорогой любимый, я в тебя верю, ты не <сíck> привет, <сíck> вот, я в тебя верю, uh, все будет хорошо, этот период обязательно пройдет, а он, ребят обязательно пройдет, ну это же очевидно, да, вопрос, ну мы тратим сейчас силы на то, чтобы поддерживать всеобщую панику или на то, чтобы понять. Окей, я давно хотела научиться вышивать крестиком, все равно, ну, как бы, и если выбирать из двух зол, да, смотреть телевизор, паниковать, э, не знаю, одеваться в скафандр и заливать туда алкоголь, чтобы его дезинфицировать, то, может быть, я просто вышью крестиком, может быть, и это будет меня радовать, то есть мы сами выбираем, на что нам свое высвободившееся пространство. И вот это тоже отличает успешных людей от людей, которые постоянно по жизни страдают. Когда у успешных людей высвобождается пространство, они знают, чем наполнить это пространство, потому что у них есть глобальная цель в жизни. Они знают, куда идут, и, соответственно, они думают, классно, у меня неделя отдыха, я давно хотел освоить онлайн-эфир. Ну вот что-то такое. Напишите список того, что вам давно хотелось сделать. Либо, <смех>, вообще я всем всегда советую, ребят, мы всегда растем, всегда чего-то хотим, честно. А, о, на каком-то этапе мы всегда с собой недовольны. Этот этап, он пройдет, когда вы вырастете до определенного уровня и поймете, что на самом деле счастье — это не достичь какого-то уровня, а это постоянно находиться в процессе интересных изменений себя самого и кайфовать от этого. Вот я каждому из вас рекомендую написать список, вот меня зовут Катя, да, и список этот, не список даже, а вот, ну да, список, или сочинение на тему Катя моей мечты. И вот я пишу, что я там через три года встречаю Катю, и я в восторге от этой женщины, потому что она... И многоточие, она красивая, у нее там, я не знаю, свежая кожа, чудесные волосы, она там обладает персиковым загаром, потому что регулярно куда-то ездит отдыхать. Ну, то есть вы пишете то, чего вам, за что вы сейчас в жизни себя немножко недооцениваете, да, и вам хотелось бы этот уровень поднять. И тогда, когда у вас возникают какие-то незапланированные жизненные паузы, вы начинаете им радоваться. Знаете, Почему? А вот особенно женщины это касается. Женщины либо людей в женской энергетике, потому что давайте так. Женщина — это не так, которая родилась в женском теле. А, это малая доля этого. Это тот И мужчина тоже самое, идентичное. Это тот человек, который обладает соответствующей энергетикой. Бывают женщины, которые так, простите меня, как бы пашут, да, что там... Ну, как бы, и мужчин выпихивают с позиций каких-то, да, что честно, они в, янской, они в мужской энергетике, и их просто, мы не можем их считывать как женщин, да, то есть мы не, то есть мы как бы не обволакиваемся вот этой энергией. Слушай, я а в Инстаграме прямой эфир, он как бы час длится, да? Да. Катюша, можно тебя попросить в Инстаграм в комментарии скинуть ссылку на Zoom, чтобы mm -hmm. ребят нам присоединиться, да, в зуме. Ребята, если кому-то интересно, есть вопросы, вы просто, я сейчас буду останавливать прямой эфир, чтобы он сохранился, я просто не очень знаю эту систему, а вы переходите к нам, пожалуйста, в зум. Вот. И, соответственно, вот здесь и рождается разлад. Помните, я говорила про конградуентность? Осталась вот минута. Катюша, как завершить? Просто я должна нажать, да? Она сама завершится, оставляя минуту, пока я но при этом, это. да? при этом оно сохранится. Простите, ребят, за... Когда она закончится, у тебя будет вариант либо скачать, либо в сторис сделать. Но ты увидишь, она будет висеть, и ты сможешь выбрать. И что я сделала? Ты завершила? Да, вот, То запросы на участие сейчас нам дает, сейчас Катюша скинет быстренько ссылочку на Zoom, потому что мы еще продолжаем лекцию, но в Инстаграме вот этот вот метр, он заканчивается. Он сейчас завершится, но вы по этой ссылке можете продолжить с нами вот этот, такой монолог, диалог, латентный диалог и монолог активный в Zoom. Так, Хатю, у, меня ты а, там справишься. у меня пока решил перезагрузиться телефон. Я спробую, если успею, я сделаю. Так. Ну вот я, наверное, не могу вас уже подсоединить в прямой эфир Виноградовым, Франк. Ну, в общем, ребят, вы простите, я, честно, в Инстаграме очень плохо разбираюсь, поэтому вот что сейчас есть? Подходите к нам в Zoom, пожалуйста. Вот сейчас тут будет ссылка, ребят, как-то, ну уж простите, в Zoom мы все-таки более стабильны по времени. Так, смотрите, возвращаюсь, да, энергетика. Если вы мужчина, в теле мужском, но у вас женская энергетика, энергии не будет мощной, потому что это разлад во внутренней системе. Вы родились не женщиной, а пользуетесь не своей энергией. Это проблема с точки зрения природы. Природа вам не дает... Вы не на своем месте, природа вам не дает ресурс. Вот. Уже 10 секунд. Я точно не должна искусственно завершить эфир. Петуш. Она сама завершится, все нормально. Ладно. Слушаю и повинуюсь. Сейчас что-то надо будет нажать. Видимо. Вот. Нет, это не получается, я как пытаюсь, мне не пишут. Я делюсь в истории, да, Катюш? А, ты можешь либо себе есть память на телефоне скачать, нажать сверху слева, будет стрелочка вниз, либо сделать историю. Просто делюсь, У -у -у. потому что для меня это большой объем информации сейчас сложно. И уберу У -у -у. Эту историю, чтобы она мне не мешала. У -у -у. Так, э -э да, и поэтому, ну, как бы это выгодно просто для нас самих культивировать, мне культивировать женскую энергию кому-то, там, вот, кто мужчина, культивировать, Владимиру культивировать мужскую энергию. Как культивировать ту или иную энергию, зайдите в Google, просто убейте, да, и увидите свойства. Вот, поэтому, опять вернувшись на степ-бэк, вы... Вообще надо понимать, к чему вы в жизни стремитесь. Это тоже очень сложное для многих упражнение, оно есть, оно ну, как бы часто озвучивается. Вот просто най найдите пространство и время комфортное для вас, и напишите, каким вы себя хотите видеть через пять лет. Да? А, не получается через 5 напишите через год. А, получается через 5 попробуйте на 20 перейти. Да? И вот смотрите: чем, чем дальше ваша цель, тем она тем вы можете масштабнее ее прописать, если вы это видите, да? если не видите, нормально, просто приучайте себя маленькими шагами видеть себя в будущем, а в чем история, люди, которые глобальные вещи делают, да, люди, у которых мы покупаем продукты все, да, у них, у их компаний, мы пользуемся их услугами, а они видят глобально, и поэтому маленькие проблемы, ну, как бы они понимают, что вот так идет график, он идет в рост все равно, но на пути все равно есть провалы, потому что это такие циклы. А, и вот когда происходит вот этот цикл, ну, допустим, вы видите себя на три месяца вперед, или вообще есть люди такие, я живу в потоке, это классно, это классно, честно, но отведите на это состояние процентов 30, ладно? И живите себе в потоке. Вот, тогда вам просто самим будет устойчивее стоять на земле надо уметь быть в разных позициях позиция ученика это я абсолютно доверяю пространству и я иду туда, куда она меня ведет позиция равного это я принимаю решение да, наравне с тем сообществом в которое я выбрал войти да, которым я выбрал себя окружить это, кстати, зрелая позиция, когда мы выбираем не мы попали сюда, ой, ситуация так сложилась, я бедная жертва, оказалась в этой семье, в этом государстве, это, это позиция жертвы. А когда я, я могу уехать в другое государство, но я выбираю это, или я а, понял, что мой ментальный уровень уже не соответствует этой нации, я хочу переехать в другую, в этом нет никакого предательства. Да? Вы просто уже, ну, вы же до конца жизни не играете с трехлетними э, детьми постоянно, да, вы выбираете себе, соответственно, возраст у тех людей, с которыми вы дружите, общаетесь. Это то же самое. Любая нация, э, любая страна, она имеет э, свой ментальный возраст, да, свой менталитет. Есть зрелые, духовно зрелые нации, например, э, Индия это восточные нации, да, Япония, Китай, у них очень сильно развита вот эта история, именно духовная, потому что, ну, долгие династийные правления были, вот, а есть молодые нации, и они, как молодые подростки, покупают себе много тачек, ну, то есть у них ценность человека, она в материальном благосостоянии, вот. Есть страны, которые это совмещают, и во всех странах есть люди, которые на разных уровнях, да, и в любой стране есть и суперзрелые люди но на обоих уровнях, когда они схлопнулись материя и дух, вот. А есть очень низкие люди по развитию. Вопрос в процентности. Вот. В общем, имейте видение каким вы хотите стать человеком через несколько лет, и тогда, когда возникает вот это пространство незапланированное, наполняйте его не мыслями о том, что все, все упало, кризис, сейчас меня захватит вирус, я там умру на свое 25-летие и так далее. Uh, да у вас просто, честно, больше не о чем думать. А если у вас есть список, о чем вы думаете, да, о чем, чем вы занимаетесь, что вы делаете, что бы вам хотелось, задачи на развитие. У меня, например, в телефоне есть задачник. Uh, вот uh, я всем советую записывать задачи. Не сразу бросаться их делать, <coughs> а записывать. Вот у меня есть такая, я не знаю, ребят, насколько вам сейчас будет видно, вот видите, такая задача. Вот если мы туда заходим, вот, ребят, сколько мне сейчас можно вообще сделать? А вот это вот отмеченные задачи. Когда у меня возникает пустое пространство, и я понимаю, что у меня там энергия рабочая такая, да, не нежелание отдохнуть. Кстати, когда я, когда есть у меня энергия отдохнуть, ну, то есть я немножко чувствую, что устаю, и я начинаю ловить это ощущение заранее. Никогда я как бы, как это сказать, в верховой езде, Главное, не стать лошадью, да? Вот это вот момент, когда мы, как, о, мы упустили, все, мы все упустили, у нас уже энергии как бы нет, мы лошадь, а лошадь едет на нас. Вот не надо просто этого допускать заранее, просто чувствуйте, а будьте в контакте с собой, есть куча практик, это там йога, медитация, танцы, да вот все, что угодно, честно, ребят. Будьте в контакте с собой и заранее понимаете, когда надо брать, брать, выбирать. Не, не я попала в ситуацию, что я заболела, у меня куча рабочих задач. Я в такой ситуации не жалею людей. Говорю, ты сама себя довела до состояния, когда ты истощилась, или ты истощился. У тебя куча рабочих задач, это значит, что на тебя надеется коллектив, потому что ты работаешь ну, в семье, работа — это семья, коллектив — это семья. Вот. И ты из-за безответственного отношения к самому себе подвел сейчас не только себя, но и других людей, которые почему-то должны пожертвовать своей жизнью, чтобы взять твои задачи. Это вообще ни капли несправедливо. Таких людей жизнь убьет. И, честно говоря, как бы это грубо, жестоко не звучало, она правильно делает, потому что только тогда у этих людей есть шанс задуматься, что я делаю что-то не так, и надо что-то в своей жизни поменять. Вот это кризис, Кризис вот о чем нас заставляет думать. Катюш, давай. Да, Катюш, как раз продолжая вопрос по энергии, Елена спрашивает, она говорит, что у нее что, тебя на энергетическом подъеме, в таком состоянии легко общаться, как вот ты тоже говорила, а в другое время полный энергетический провал, ни с кем не хочется разговаривать. Как из второго состояния быстро перейти в первое ресурсы? То есть, когда нет ресурса, как перейти именно в ресурсные? А вы просто э, сливаете энергию. Вот когда у вас э, и, и общаетесь с энергетическими вампирами, когда вот это, это прям маяк, вам надо достигнуть золотой середины. Вот вы когда начинаете общаться с человеком на таком неестественном подъеме, да, что вам прям вас ж разжигает, вы так вам так интересно, вы сцепились языками, что то активно в этот момент из вас забирают энергию. Поспокойнее. Ну, то есть вам надо контролировать этот уровень и уходить вовремя. Не тогда, когда сцепка же происходит, вы общаетесь с этим человеком, вам интересно э, и так далее. Да? Надо уметь себя остановить. Надо понять, что... Ну, если вы знаете, если вы конкретно знаете таких людей в вашем окружении, это не значит, что надо ему говорить, вампир, уходи чеснок там кидать в лицо. Это значит, что вам нужно просто понять, что я с этим человеком <coughs> общаюсь полчаса времени. И это как раз то время, когда я могу вот этот излишек энергии ему отдать, но все остальное сохранить на семью. Потому что вы, простите, с ним пообщались, а потом вы идете в семью, и потом вся семья вместе болеет. Потому что вы, как женщина, не снабжаете их энергией. Своей это это получается, да, вопрос, как наоборот из нересурсного в ресурс перейти. Вот. Я и говорю, я, как, вот как, как из нищеты перебраться в богатство? но ну, для начала перестать сливать деньги на, как, на какую-то чушь. Перестать, ну, как перестать это делать. Точно так же. Вы мне спрашиваете, как мне э, из нехватки энергии уйти в достаток энергии. Я вам говорю: выявите те пункты, куда вы их как минимум сливаете. Там тоже три составляющих. Научитесь набирать эту энергию, сохранять эту энергию и убрать те вещи, на которые вы, очевидно, сливаете эту энергию. Плюс ноль-минус. Всегда в любой, в любой ситуации будет система: плюс ноль минус. Минус ноль плюс. Да? То есть, вот вам короткий ответ, длинный ответ такой: почитайте авторов, которые пишут про то, как наполняться энергией. Женщина наполняется энергией лежа. Вообще, женщина это вот такое э, э, состояние, пространство, то есть вы вот, ну, как бы вы растекаетесь энергией, да? а мужчина, он такой, активный, тум, да? поэтому женщина, мужчина, все графики так рисуются. У меня такие ручки маленькие, это несправедливо. Вот если я их назад убираю, они длиннее становятся вот, э, как бы, да, вот это мужчина, вот эта женщина, и баланс между ними, вот все, все нормальные графики растут вот так, это значит, что соблюден баланс энергии. Женщина набирает энергию, ну, как бы отдыхая, лежа в ванной, а мужчина набирает женскую энергию, когда он лежит в ванной. Я вот, и естественным образом, я, например, захожу, когда в, не знаю, в ванную, а там мужчина мой лежит, я, я это злит, например, я злюсь, честно злюсь, это естественным образом возникает реакция на то, что ты чего мои обязанности тут крадешь, ну-ка в душ вставай, потому что мужская история — это душ, вертикальная, динамично и так далее, просто, ну, по... Вот это и есть, знаете, не всегда, точнее, очень часто на определенных уровнях то, что нам нравится, это не то, что на самом деле делает нас классными, э, зрелыми личностями, это не то, что нам полезно. Поэтому в какой-то момент действительно очень сложно вырываться из вот этих, из капкана вот этих деградирующих привычек, да, которые не соответствуют нашему полу. Например, когда мужчина лежит на диване, он деградирует. Нельзя. Э, нельзя, мальчики, нельзя вставайте! Смотрите, мужчина работает в социуме и отдыхает он дома. Но если мужчина больше четырех часов находится дома, значит он подпитывается женской энергией, потому что женщина работает дома, она там распространяет свою энергию женскую. Для чего она это делает? Для того, чтобы мужчина после работы пришел, 4 часа провел в активной фазе, я не говорю про сон, в активной фазе прошел, провел дома, и за эти четыре часа он успокоился, потому что там превалирует ее энергия. Если мужчина работает из дома и регулярно лежит на диване больше четырех часов, простите меня, мужчина, для женщины так Такая же, история сейчас расскажу, ну, чтобы сбалансировать, а то вы меня там проклинаете. Но мужчина так сильно, как женщина, проклясть не может. Поэтому меня это успокаивает. Женская энергетика сильнее гораздо мужской. Поэтому, смотрите мужчине обязательно нужно выходить в социум, общаться, коммуницировать, с кем-то конкурировать. Не хотите конкурировать в бизнесе? Да и не надо, если честно, конкурируйте в спорте. Вот про что говорил, помните, по-моему, Сергей, вот стабильность на нижних уровнях, да, на базовых уровнях, мужчина обретает через спорт, через армию, через что-то вот такое, где есть дисциплина. Я каждый день с утра бегаю, каждый день дождь, снег, э, там, не знаю, и так далее. Да? <связать> мужчина это укрепляет, иммунитет укрепляет, его мужские качества. У женщины обратная история, она работает дома, поэтому в социуме она отдыхает. И именно поэтому мужчина обязательно, чтобы была гармония, подходит и говорит, родная моя дорогая, я купил билетики в театр, пожалуйста, одевай самое красивое платье, вот тебе деньги на салон красоты, делай свои там кудри и пошли. И женщина в этот момент, она расцветает, потому что она отдыхает, и дома, мужчины, и будьте, пожалуйста, справедливы, дома женщина работает, и самая основная ее работа не посудомойка и не кухарка самая основная ее работа, накапливать положительную, такую, знаете, спокойную лунную энергию и давать вам возможность вот эти четыре, уже три жестко вам, да, четыре часа после работы прийти и отдохнуть. Потому что когда у вас будет кризис, а он будет обязательно, социум страшная штука, вот, он конкурирует постоянно. Вы придете домой, все такие разбитые, и ваша женщина вам скажет, знаешь что, родной, пойдем пить чай, потом я сделаю тебе массаж, и не надо переживать, я в тебя верю. Этот как бы момент, он пройдет. Но ты у меня самый лучший, самый умный, я в тебя верю. Иначе я не вышла бы за тебя замуж. Вот это вот то, для чего нужна мужчина и женщина. Не для супов, поверьте мне. Но... Работа женщины заключается также в том, что она ну, всю домашнюю, вот эту бытовую историю, да, она наполняет любовью. То есть на самом деле женщине в женской энергетике офигенно классно убираться, честно. И она это делает там, в правильные дни, допустим. Да? Я прям, Как четверг, меня трясет, ребят. Помните, вот это чистый четверг. Катюш, у тебя есть такая история? Я вспомнил, в четверг мне... Меня... Четверг мне хочется убираться, я не помню. Какой-то тоже вот. день есть? Прям отследи. Все в четверг, мне хочется все, все вообще просто взять э, какую-то тряпку и прям все отодвинуть, все э, и так далее. То есть вот в какой-то момент приходит вот эта правильная состыковка с природными циклами. Э, и такая женщина, она с любовью готовит, она с любовью, э, там, я не знаю, убирается, гладит рубашки с любовью. И помните, я говорила, неважно, какой продукт вы делаете, потому что на рынке уже есть весь спектр продуктов, важно то, какой энергией вы наполняете. И поверьте мне, рубашка с любовью, ну, в современном веке, увы, поглаженная женой, в древних веках сшитая, да, женой, она защищает мужа, потому что она пропитана вот этой энергией, которой у мужчин нет, но у вас другая энергия. Поэтому не обесценивайте свою энергию и не воруйте чужую. Да, вопрос из зала. Как в режиме самоизоляции это все существует? Уже 30% домашнего? В, в режиме самоизоляции как э, мужскую энергию поднимать? Спорт. Э, а вы что, дома не можете поднимать диван вместо гантелей? Дома? Делайте это дома, конечно. Напишите список тех вещей, которые нужно починить. Можно 100 метров дома, Смотрите, выходить в общество, вообще, ну, конечно, это идеально, да, если мы, мы всегда должны соответствовать времени, месту и обстоятельству. Вот вопрос из зала таков, как в режиме изоляции выходить в социум, да, и поднимать мужскую энергию. Ну, те вещи, которые мы можем делать дома, мы спокойно можем делать дома. Да? Тут у вас нет отговорки. А те вещи, которые мы дома уже не можем делать, да, в, как бы дома, можно переговоры вести в онлайне, например, да, снижается уровень эффективности, но все равно вы продолжаете решать задачи, мужчина принимает решения в не, он как бы и в домашних делах каких-то глобальных решений, там покупка квартиры, понятно, что не она пришла и сказала, вот журнал, а вот квартира покупай нет так ну как бы не бывает это глобальная вещи, она касается обоих поэтому оба участвуют но давайте честно скажу поскольку женщина работает дома свой офис она должна обставить сама и вот это вот то на чем ломаются множественные семьи когда мужчина начинает лезть в ремонт с точки зрения дизайна Правда, у меня друзья очень хорошие, у них очень крепко, крепкий союз, потому что все, что не крепкое, называется в нашем мире как брак. А, они ну, реально очень классные ребята, при мне чуть не подрались, выбирая цвет покраски стен для кухни честно скажу, у меня очень хороша вот эта история. И моя подруга, она всегда со мной, как бы, ну спрашивает у меня. Я пришла, мы пришли в Леруа Мерлен, а перед нами открыли палитру. Я уже сразу увидела, как у них глаза начинают двигаться в неправильных направлениях. Вот, на что я им сказала: "Ребят, давайте долго думать не будем. Вот это вот прям ваш цвет, вот прям идеально классно по вашу концепцию ложится". Они выбрали, ну там, цвета чуть, -чуть подальше от вот этой центральной точки, потратили полчаса разругались до состояния, мне плевать, что мы возьмем, вот, ну и как бы выбрали то, что я сказала полчаса назад, но, видимо, им надо было просто скинуть негативную энергию. Отличный цвет, очень крутой ремонт, классная кухня. Мужчины, поймите, вы сами кайфуете не от того, что вы шторки выбрали, а от того, что вы свою женщину обеспечили глобально хорошими условиями жизни. Глобально хорошими. А то, она, как себя на этот офис обставит, потому что, еще раз скажу, женщина работает дома, ей должно быть там приятно работать. Да? Ну, конечно... Там, вам, наверное, не супер приятно жить в меховых обоях и розовых каких-то там этих штуках, но честно признаемся, что если ваша женщина творит такой ремонт, то не очень-то зрелые у вас уровни, потому что зрелая женщина не будет таким заниматься, это не так. Так, еще какие-то есть? Я ответила на ваш вопрос? альтернативу ищите, в условиях кризиса те вещи, которые не можете больше делать в нормальном режиме, ищите креативные подходы, это и есть развитие, да? Так становимся мы гибкими. Да, Катюша, есть еще вопросы Сергей, Сергея, а что такое хозяин, именно мужчина, с точки зрения энергетики? Это человек, который принимает решения за тех, я перед вами, простите, здесь... Пытаюсь войти в свой внутренний, в контакт со своим внутренним миром через глаз. Извините. Смотрите, я буду говорить о высоком уровне развития. Мужчина — это аскет, которому он живет тем, что он дает всем тем людям, которым он покровительствует, классный уровень жизни, он кайфует от того, что его жена счастлива, и он, и он, и он этому тоже причина, да? потому что он себя грамотно ведет, как мужчина, он дает ей, самое базовое, что мужчина может дать женщине, это уверенность. Как он дает женщине уверенность, официально взяв ее в жены. Все эти мальчики, если кто-то здесь есть, ребят не обижайтесь, но иногда надо правде в глаза смотреть, все эти мальчики, которые боятся взять ответственность за женщину, они на самом деле очень много теряют, потому что они никогда от такой женщины не получат ту энергию, которую э, даст э, жена, потому что жена, женщина раскрывает энергию в безопасности. Она чувствует себя в безопасности, когда она знает, что этот мужчина всему миру сказал, что это его женщина, и он несет за нее ответственность. Это значит, что когда будет сложное время, ну, мы опять говорим про высокий уровень развития, да, разводов много, но опять любой развод происходит потому, что неправильно были выстроены отношения, нет образованности в сфере построения отношений. Вот вы, когда идете на работу, у вас спрашивают образование, да, почему это делают? Потому что вас пускают в ну, какое-то пространство, которое уже кто-то отстроил. И если у вас нет ну, образованности в этой сфере, да, знаний в этой, этой сфере, вас туда пускать не надо, потому что вы там что-то разрушите, да, и ну, как бы это как домино, вы уроните свою доминошку, и пойдет целая цепочка разрушений во всей компании, а это вклад других людей, но вот насколько серьезно у нас люди подходят к построению семьи, а, ну, чаще всего, ой, меня влечет к этому человеку, давайте-ка детей рожать, а еще чаще уже забеременели, ну, значит, надо поженить. Это очень низкий уровень развития социума, очень низкий подход к созданию самого важного, что является фундаментом для дальнейшего успеха в жизни. Мы просто этот пункт, ну, честно, профукали на уровне общества. И сейчас как бы очень, мы, мы изучаем эту тему в проекте, да, мы ее применяем, там, и, э, я часто, ну, я прям консультациями сейчас занимаюсь, э, и у меня есть даже, ну, в основном это друзья, да, но тем не менее семьи, которые я, э, ну, ви, семьи, этапы отношений, которые я просто веду, ну, как с точки зрения консультации, потому что уровень растет, новые проблемы возникают, новые задачи, вот так давайте. Проблемы в какой-то момент становятся задачей, и мы плотно связаны, ну, то есть это как сопровождение какого-то роста, вот. А у нас в обществе это не принято. Да, давай поженимся, и все будет чики-пуки, а потом, да, давай уже разведемся, и жуткие обиды друг на друга, и потом там до это лет не хотим создавать семью, потому что это это никому не надо мне это не надо вот. ну, мы просто не умеем мы просто невежды там все вот семья это мощный мощный инструмент где а, женщину а, ценят как источник а, энергии которая дает возможность этой, этой семье расти и процветать мужчины на высоком уровне, я отвечаю на ваш вопрос только с черного хода, вот, мужчины на высоком уровне всегда уважают, любят, ценят, и их основная задача, вот у меня дядя такой, основная задача — делать свою жену счастливой. Это не значит, что жена вешает эту обязанность на мужа. Ее задача — сохранять свою энергию. Мы уже с Еленой выше говорили как. Она знает, что она любит, она этим занимается регулярно, потому что через это она наполняется энергией, и потом эту энергию дает своему супругу, мужчина. И плюс, такой женщине не нужно решать глобальные задачи, она может их решать, но ей этого делать не нужно. У нее хорошая самооценка, и она понимает, что ее мужчина, зная ее желание, понимая желание его самого, да, то есть, как обычно это происходит, допустим, мужчина круто разбирается в физике, и он знает что-то, что он чувствует в мире ученых, вот в этой области, упущено, и он ставит это своей глобальной целью для того, чтобы показать миру какой-то новый инструмент, как можно э, жизнь в этом мире улучшить. И он начинает развиваться, он начинает там, получать нобелевские премии при поддержке семьи, а, да, там, создавать... Я не знаю что, какой-нибудь там синхрофазотрон, ну вот что-то, что улучшит жизнь людей, да, он видит в обществе проблему, но знает решение, и он начинает в этом развиваться. Женщине не нужно это, она видит, что ее результат в том, что ее муж берет часть ее энергии, безусловно, да, и на этой энергии вот социуму помогает, то есть она через энергию любви это воспитала. И поэтому а, такой мужчина, он очень интересуется. Дорогая, а чего хочешь в жизни? Ты, что тебе нравится? Детки наши любимые. А, как бы чего вы хотите? И он знает вот эту информацию всей своей семьи. И семья чувствует, что он действует в их интересах. И поэтому женщина делегирует ему глобальные решения. Этот мужчина принимает решения за всю семью, но принимает не из эгоистичных позиций. Да? Я хочу не знаю, там, на Камчатку, и мне плевать, что ты хочешь жить в Лондоне, да, вот не так, не так, а, дорогая, я вижу, что мы можем переехать в Лондон, но мой, но через этап развития Камчатка, ты согласна? Или давай искать тот вариант, который устроит нас обоих? там, я не знаю, мы переезжаем в Лондон, живем в Лондоне три месяца, потом курсируем там на Камчатку. Или я договариваюсь так, чтобы, допустим, я работал на Камчатке, но удален. Ну, как-то так. Либо еду на три месяца, делаю там крутую команду, строю там крутую команду, налаживаю удаленное управление этой командой и возвращаюсь в Лондон. Тебя устраивает так? То есть это человек, который учитывает 100% интересов всей семьи и без насилия, путем качественных договоренностей. И тогда, честно, женщина идет с таким мужчиной, потому что женщине зрелой, да, которой не надо ничего социума доказывать, она понимает, что она этот мир делает лучше через то, что она любит свою семью. И тогда ей все равно будет жить с этим мужчиной. Да, она может сказать, милый, я мечтаю жить в рио де и он ее привезет туда, но не через два месяца, а через три года. И не в съемную квартиру, а в собственный пентхаус. Да? Такая женщина, она умеет ждать за счет того, что... Она счастлива в каждую минуту своей жизни. Да? Ей вся жизнь интересна. Она с любовью делает каждое свое же действие. И ей абсолютно, она абсолютно один и тот же уровень кайфа имеет от того, радости, там, не знаю, наслаждения, имеет от того, что она суп приготовила, и от того, что она въехала в свой пинг -хаус. Это один и тот же уровень радости. Поэтому она не будет тюкать, давай, давай пинг -хаус". Вот есть еще вопросы? Я ответила Сергею Небольшукову. Мужчина а, принимает субъектив. отношение на всю семью, но де, действуя в интересах всей семьи. Он берет ответственность, и он идет в зону незнания. То есть это лидер. Лидер — это тот волк, который, представьте себе, снег а, по холку. Я не знаю, какая, как там у волков это называется. И надо куда-то привести свою стаю. Вот лидер — это тот, кто грудью разбивает этот снег и прокладывает колею. Все остальные уже в безопасности идут за ним. И они доверяют этому вожаку. Да? Волки выбирают вожака по уровню энергетики. Да. Это, сколько вопросов, сколько комментариев от Андрея по поводу, ну, то есть, так как мы сейчас разные темы затрагивали, да, и комментарий был чуть раньше, и он написал, когда у меня возникает страх перед возникшим вызовом, я вспоминаю стихотворение творения Юстана Акико, и стих это звучит, сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, я с по пути повернулась в Сказали мне, что меня приведет к и смерти, я ага. с полпути повернул обратно. С тех пор все, все, все, все, тянутся, все тянутся передо мной кривые, глухие, окольные тропы. Так я, и не, и, так я работу поменял и не жалею совершенно. Да, Андрей, я с вами согласна. Если, знаете, так устроен эволюционный механизм Вселенной, что... Мы должны пройти тест на профориентацию, ну, грубо говоря, да, на... Мы действительно, мы являемся инструментами Вселенной. Мы с вами... Это вот глубокая очень концепция, когда, кстати, ее изучаешь. Я вот советую изучать первоисточники «Страх исчезает». Если вы понимаете, что жизнь не ограничена моим рождением и моей смертью, Почему причины, каковы причины того, что я сюда пришел, каковы могут быть причины, что я уйду, что за границами, да? страх, это причина страха всегда невежество, невежество, мы не знаем ситуацию в целом, поэтому мы начинаем бояться, исчезает страх если мы читаем что-то глубокое, это называется духовный уровень развития. Если мы духовно хорошо развиты, мы ничего не боимся, мы верим, мы верим, мы чувствуем вот эту интуицию, да, вот это стихотворение, про что вы, ну, как бы оно об обратном, да, но вы, ну, насколько я вот, то есть человек свернул с того пути, это контекст, перевод стихотворения, смысл стихотворения, меня душа звала в, одну, в одном направлении, но я послушал испуганные души других людей, и свернул с того пути, на который меня настойчиво, но тихо звала моя душа. И теперь я живу их тусклой жизнью, но свою жизнь я преду». Вот, ну, как бы это смысл, ну, как бы, извините, в моих устах. Катюша, у тебя, кстати, исчезла почему-то иконка. Вот. Вот это смысл не только стихотворения, но это смысл жизни, да. Мы с вами... Инструменты. Кто вы? Кто я по жизни? Я, честно скажу, я по жизни, ну, как бы вода, наверное, да? Вода и лопата. Вот так. Я с детства люблю сажать растения, и я... Вот меня наполняет то осознание, что я их вырастила, что они выросли, потому что я их поливала, что я им дарила любовь. Вот кто вы? Есть тягачи. Это люди, которые тянут, до да, социум на новый уровень, что-то там, ну, какие-то такие вот... Есть учителя, вот тягачи, кстати, они похожи на учителей, но они через такое вот, через сопротивление, да, вот это, это наши революционеры там, поствоенного, да, периода перестройки, они тягачи. Есть учителя, такие вот мудрые, которые дают выбор но освещают полное поле вариантов и принимают выбор. Ну, то есть у нас очень разные, и на самом деле, по сути, каждый человек может обладать всеми вот этими функциями. Да? Я, знаете, у нас был спикер очень классный, он к нам сам пришел, и он пришел на таком смешном конфликте, он такой очень высокомерный мужчина, потому что у него очень высокий статус, он там, доктор наук, там заслуженный деятель, в сфере философии, и он преподает в МГУ. Ну, не только там, но в частности в МГУ. Вот, и он когда пришел, мы были... Вот это, кстати, ответ, я не помню, кто задавал вопрос, как продать, помните? Как продать значимому человеку? Вот, смотрите, пример нашей конкретной продажи. И вот того уровня, про который я говорила. Пришел человек на очень высоком уровне. Если честно, он как-то сам нашел, Наш проект. Я всегда и команда всегда очень верила и верим в ценности нашего проекта. Они крутые, мы прям за них стоим, ну, и мы не позволяем их занижать внешним фактором. То есть мы не работаем с людьми, которые способны их не понять и обесценить, тем самым. И вот была такая конкретная ситуация: он пришел, мы такие. Ну, как бы со мной был такой хипстер наш, парень, который фотографией занимался. Ну, то есть мы странно выглядели, мы не создавали ощущение такой фундаментальности, а он создавал, он решил, такой свитой, ну, такие деловые переговоры. И в какой-то момент он сказал такой момент, он высокомерно общался очень, но на самом деле он классный, просто он немножко закрытый. Вот как раз человек постпоенного, пост, пост, постсоветского периода он, советского периода, он закрытый сильно. Вот это вот э, особенность, Им очень сложно, задача молодого поколения. Любить уважать их за тот вклад, который они сделали, но своим, своим, своим пониманием, вот как Андрей в стихотворении пишет, своего пути показывает, что мир немножко изменился, он стал мягче. Научить э -э старшее поколение не напрямую, напрямую они уроки не поймут. Да? У них сильное эго тоже развито. <к rudders> вот это вот вечный конфликт детей и родителей. На самом деле дети приходят как учителя. А, потому что они рождаются в то время, которое соответствует нынешней эпохе, а родители, у них привычки того времени, которое прошло. И дети учат родителей жить в современ... соответствовать времени, Разме... либо размягчаться, либо структурироваться, если это военное время, да? Вот. А, и... Катюш, верни меня, о чем я говорила. А, вот, и да, э, я не на вас, я на чат. <с> и ситуация была такой, что он начал говорить, что «Я, я уверен, что я дам вашему проекту очень много и обогащу. Он был прав, но то, как, в каком формате он это преподносил, понимал, э, мне дало понять, что он зажмет нашу аудиторию, потому что наши, например, э, отличия от других э, проектов — это мягкая атмосфера, в которой мы проводим мероприятия, и мы можем любую тему затронуть, а аудитория уйдет с ощущением того, что она впитала всю информацию, она смогла ее от нас принять. Потому что то, как мы говорим, да, перебивает то, что мы говорим. Эта позиция, кстати, очень женского формата. А, женщина не должна быть мягкой, она должна мягко говорить. Да, она внутри тигр, снаружи а, котенок. А мужчина с внутри котенок, снаружи тигр. Это э, восточная мудрость. Так вот, и э, я ему тогда сказала, что, знаете, вы сноб. И, честно, ему это даже понравилось. Я понимала, что он гордился. И я ему сказала, что и вы гордитесь тем, что вы сноб. Но ситуация в том, что наша аудитория привыкла к другому формату преподнесения информации. То есть наша аудитория не поймет, если вы будете ставить себя выше их. И точно так же, ну, как бы, да, вот работа с вашими студентами, вы играете не себе на руку, если вы так вот общаетесь с студентами. Мы с ним договорились о том, что он придет к нам как слушатель и посмотрит, как мы проводим встречи. И после встречи он изменился и начал... Это вот про продажи, да? То есть, по сути, с точки зрения выгоды внешней, но ну, мне выгодно было взять такого весомого, ценного спикера с точки зрения, как это называется, фасада, да, ну, то есть он там, ну, я не знаю, как вам объяснить. Вы понимаете меня вообще? Фасад, ну, понятно. то есть это вот, понятно, да? Угу. Вот. то есть у него крутые регалии, но внутри мягкие скиллы нарушены. А мы выходим на аудиторию через мягкие скиллы. И вот здесь была несостыковка. Я ему сказала, вы можете походить к нам на встречи вообще без проблем, поучиться мягким скиллам. Потому что я вообще не сомневаюсь в том, что вы энциклопедия ходячая. Но мы не через это заходим. Тут несостыковка. И вот это про то, что, помните, я говорила, если вы сильно верите в ваш продукт, вы добиваетесь уважения через то, что не соглашаетесь на меньшее. В итоге... У меня, короче, есть такая тетрадь желания, у меня там было желание поучиться в МГУ, и он позвал меня, он говорит, «Я вас буду проводить как свою ученицу, так нельзя делать, ребят, нельзя, вот, по своему там, этому самому пропуску вы будете ходить и смотреть, как я преподаю лекции, потому что я надеюсь, что вам понравится, вы меня позовете». В итоге мне реально очень классно понравилось, мы с ним постоянно перед и после, перед лекциями, мы, ну, не спорили, но как бы общались, да, и он раскрывался, и я это видела, что я не стеснялась рассказывать свою точку зрения, а я была уверена в уровне того, что, как бы, да, у меня не системные знания, но мы с ним на одном уровне, помните, вот это я вам говорила, по-моему, Андрею как раз. Я духовно развита хорошо, понимаете? И то, что человек интеллектуально добирает в виде систем, да, качества, там, ну, стройности преподнесения своей речи, не может перебить то, что я знаю, как устроен мир, потому что все, что он скажет, априори входит в систему устройства мира. Априори я знаю шире, но не системно. Вот. Но я всегда могу поговорить с любым человеком. И он всегда захочет со мной работать, если я с ним захочу работать. И в итоге он пришел к нам спикером на другом уровне, он классно общался с нашей аудиторией, на него собралось невероятное количество людей, мы не вместили всех в аудиторию, они там сидели друг на друге, стояли по стеночке за ним там, и так далее. <coughs> вот, была очень классная лекция. Но если бы я не сделала ему этот фильтр, так бы круто не получилось. То есть, да, его знания... Плюс мягкость, которую он набрел при понимании, как мы это все делаем, сыграла очень классный эффект. Но я говорила это к тому, что на его лекциях я услышала очень важную фундаментальную фразу. Очень, но я ее часто привожу на встречах. Очень многие люди считают себя уникальными и гордятся этим. Но вы можете прям поставить плюсики, те, кому хотелось бы, ну, чтобы другие понимали, что вы уникальны, да, что вы сами гордитесь своей уникальностью, что вы видите свою уникальность. Вот э, честно поставьте плюсики. Мне прям это вот интересно. Так, вот. Ребят, спасибо за честность. Это есть в каждом из нас. Вот правда. Спасибо за честность. Смотрите, ситуация в том, что э, уникальный человек э, считается невысокой формой развития вот невысокой объясню почему а, Ну давайте обратную сторону скажу а есть человек универсальный и вот это очень маленький процент людей на земле и они считаются очень высокой формы развития такой человек он как первый элемент он входит в любую систему других элементов и чем дальше элемент от а, как бы старта, да, как от фундамента, тем а, как бы меньшее количество систем его включает. А, это вот на уровне элементов. А по факту, если мы универсальны, мы а, обладаем глубокой жизненной мудростью, и эту мудрость мы можем а, применять в абсолютно разных сообществах, системах, в меньшинствах мы не будем встречаться с мы не будем конфликтовать с какими-то темами системами точками зрения потому что если понимаем весь мир Весь мир включает любую точку зрения. И на этом уровне да, вы писали, конечно, о другом. Да? То есть, конечно, у каждого из нас есть свой, как это, ну, свой путь уникальный, свое уникальное предназначение в этом мире. Мы с вами очень важны этому миру. Если бы нас не было, он был бы другим. Да? Но знать это и стремиться к тому, чтобы знать еще весь мир да, и понимать четко свое место в этом мире — вот это универсальность. и А, вот вопрос из аудитории, да. А, да. Перейти к вопросу сейчас, Катя, mm -hmm. Олечка, хочу сказать, что у нас остается 10 минут, вот. то есть, если кто-то еще хочет задать вопросы у вас есть возможность, я а сейчас вопросы зала. Я отвечаю долго, поэтому давайте на два вопроса еще я отвечу. А вот Аолин третий, да? Хорошо? Mm -hmm. Спасибо вам огромное, что вы с нами да, но можно же не создавать как бы, какое-то противопоставление, да, а быть универсальным, то есть развиваться с развиваться во всех сферах, но при этом быть уникальным человеком. То есть все равно человек, да, который универсален, он же может быть уникальным. Одновременно это да. и, и другое Это не как прихождость, это просто разные. <coughs> это не крайности, как у бы, а универсальный, он более открыт, он более гибкий и он более. Mm -hmm. Да, низкая создание. Да, вопрос в том, что можно ли понимать свою уникальность, но и при этом стремиться к универсальности. Да, в этом и есть баланс. Низкая осознанность на том уровне, где конфликт между этими уровнями возникает, да? То есть, ну, вот, допустим, религии, когда враждуют, они не знают глубоко ни своей собственной религии, ни других религий. Если бы они это знали, вражды бы не возникли. Палабра, пала, пала, пола, у мужское часто вот враждуют, да? потому что они не знают ни себя до конца, а значит, они не могут понять до конца противоположность, потому что единство противоположности — это не просто слова, да? мы все включаем все, и также в нас есть крупинка того, что не похожи ни на кого, да, вот это надо... Uh, я ответила на твой вопрос. То есть ну, важно да. держать это в балансе. Ты, Ты права. Что, Главное... Это дополнение. дополнение. Есть, я считаю, что человек, он, если он универсальный, он при этом может себя не считать. Я просто частица этого общества. И вот я такой же, как все. Ну, да, мы равны. Но это, как бы, есть понятие равенства, есть понятие, вот я чувствую себя. Мы что, равноценны, что, мы что, равноважны. Что, да, что я все равно себя... Мы не равны существо, которое, да, но все уникальное, все у другого человека уникальное. То есть он может при этом считать, но при этом быть открытым, универсальным, собираться с число и совсем взаимодействовать. Да, баланс... У этих позиций должен быть баланс. И вот по поводу мы равны. Ребят, мы не равны. Мы равнозначны. Мужчина не равен женщине. У них разные... Я не знаю, как сказать. Понятно, что душа, она... Не имеет пола. Здесь мы равны, да. Но вы же говорите о другом, правильно? Вы говорите о том, что женщина должна построить, не знаю, корпорацию, чтобы доказать мужчине, что победить его. Мы не равны. Мужчина на, на своей энергии это построит и кайфанет, а женщина построит и истощится. Ровно так же, как мужчина не может родить ребенка, мы не равны, мы равнозначны, мы равноценны, мы абсолютно, мир нас так выстроил, чтобы мы друг без друга не справились. Наша задача научиться друг, друг с другом сотрудничать так, чтобы рождать результат, который превышает все то, что мы можем построить ну, в одиноче, ну, как, да, без друг друга. Так, там Спасибо, вопро вопрос был, Катюш, на какую тему говорил лектор из МГУ? Это, наверное, на наших а, мероприятиях, может, у нас есть э, лекции, на, лекции? На наших, на наших мероприятиях знаю. он говорил про тему построения отношений, как искать в жизни партнера, а, а в МГУ в самом я училась на цикле лекций, на курсе лекций, там их было много, поэтому он полностью ну как полностью, насколько глубоко можно вот в цикле этому охватить. Я говорил про, ну, вообще мироздание, вид на, вид на Вселенную сбоку, снизу, сверху и так далее. Вообще очень интересно. Его зовут Дмитрий Радзинский, вы можете найти его в соцсетях. Я кайфую от того, как он очень классно преподает структурную информацию. Не то, что некоторые. Так, вопрос: э... какие конкретные источники или авторов, какие практики вы бы посоветовали исследовать в эту свободную неделю? А, смотрите, а зачем К практики, какие практики вы бы посоветовали исследовать? А каких, какие конкретные источники, Елен, зачем? А, задайте вопрос, И вы чего хотите, под... ну, какой, на, на какой на какую тему образовываться? Чего вам? Что мешает в жизни? Что хочется подтянуть? Давайте вы пока там отвечаете, а я вот Дане скажу, что да, Даня, это правильное мировоззрение. Действительно все уникальны, все уникальные, это действительно так. Но и все мы очень похожи в чем-то, да. И, и здесь, ну то есть вражда возникает тогда, когда мы сильный акцент делаем на разнице, да, и мы начинаем раздавать. А я считаю, вот а я вот так, <смех> такие мартышки, вот, а когда мы понимаем, что мы на самом деле очень похожи глобально, но каждый из нас имеет какую-то черту, которую не имеет другой, и объединив вот эти качества, по какому принципу строятся команды в компаниях? Я классно говорю, классно взаимодействую с людьми, но я очень плохо работаю с файлами. Оля, вот она туда пошла, вот она, это Оля, она Невероятно, структура имеет в голове. Она все это умеет. Вот у Владимира такая история. Это моя слабая зона, значит, мы здесь, когда объединяемся, мы взаимодополняем друг друга. Так, Владимир, вопросы, вижу. Там? Да, вот, чтобы вырасти и энергетически стать мудрее и здоровее. Ну... В семье, ну, как личность, я поняла, окей. Я вам могу посоветовать людей, которых я слушаю, да, у них тоже есть разные книги. А, уровень ведического восприятия мира — это очень глубинный на энергетическом уровне а, формат вообще ведать, да, знать, то есть ведать — а, это знание. Это... Ведьма, кстати, отсюда же, да? Почему пошли сжигания на кострах, испугались тех знаний, которые женщина в себе несла? Катюш, будет вот это вот? Да, встреча? я записываю запись. Ага. Вот. А, смотрите, я слушаю, да? Мне, ну, как бы в зависимости от а, а, уровня заземленности. Вот мужчинам хорошо зайдет Сатья "Дас". Катюш, если можно, где-то здесь написать, я напишу, да? Я Да. да. Статья Дас – это лектор, украинский лектор, абсолютно чумовой дядька, он, честно, там даже матом ругается, поэтому мужчинам зайдет, он не будет выглядеть кем-то воздушным, очень, да, слишком духовным. Он очень на материальном уровне объясняет, как строить семью и так далее. Поэтому если, допустим, Елена, ваша задача, но ну, только не тащите там, мужа, с кем вы там, да, взаимно будете развиваться, и будете ли, лучше начинать с себя, если человек рядом сопротивляется, не трогайте его, он почувствует вашу другую энергетику, сам со временем заинтересует. Спасибо, Катюш. Но если в паре развиваться, мужчины обычно более заземленные с точки зрения мышления, и это хорошо, что они нам так и дают опору. Вот Сатья Дас идеально для парного развития. Такой смешной мужичок. Олег Тарсунов, Олег Годецкий. Олег Гадецкий, да. Пиши, Катюш, пожалуйста, чтобы это оставалось у ребят. Олег Тарсунов, Олег Гадецкий — это все ведическое восприятие мира. На самом деле... Мир построен по этому принципу, это правда так. И когда мы не дотягиваем уровнем до этого понимания, да, ну а понимание, чтобы вы понимали уровня, что женщине мужа выбирает отец, и это очень высокий уровень восприятия жизни, очень высокий, не, не, не оскорбляйте это. Если это есть в нашем мире, то это счастливая будущем семья что это нельзя вступать в интимные отношения до свадьбы. И это тоже правильное построение крепкой семьи. Это правильное поведение женщины, которая себя высоко ценит, а значит мужчина будет считать ее королевой богиней и постоянно самосовершенствоваться. Она будет его морковкой. Он постоянно будет за этой морковкой бежать, а она будет просто, просто быть рядом. Он будет внутри чувствовать, что Ради этой женщины я найду цель в этой жизни, которая изменит этот мир, и моя женщина будет жить в лучшем мире. Вот это вот такой уровень. Туда же для женщины очень хорошо Таргакова Марина, вот Катюш тоже всех их знает, тоже про духовный рост женщины, да, и так далее. Вот Турсунов Гадецкий и Сатья, они... Сатья очень круто говорит про мужчин, как мужчине себя правильно вести. Он мужчина и говорит, как он выстраивал отношения с женой. Он очень успешный лектор. Тарсунов тоже. Тарсунов и про женщину, и про мужчину говорит. Гадецкий говорит больше про общую систему мира. Таргакова больше говорит про женщину, про общую систему мира. Ольга Валяева, это современная ведическая, ну, исследователь, автор. Она очень хорошо говорит про женскую энергетику, я могу говорить на эти темы но я работаю по запросу в виде консультаций это мой вам совет кстати не просто слушать это в открытом доступе а покупать книги покупать книги покупать консультации у этих людей потому что в современном мире есть перекос. деньги стоят дороже людей поэтому мы убиваемся на работах и нам нужно менять эту систему. Если мы хотим успешной жизни, деньги не приходят на такое мировоззрение, допустим, да, если мы хотим успешной жизни, большие возможности, то мы должны поставить себя на первое место, мы должны стоить дороже денег. И мы это показываем напрямую тем, что мы покупаем для себя апгрейд. Мужчина покупает а, интеллектуальный апгрейд, да, зачем крупные бизнесмены, они, они и так классно умеют управлять своими компаниями, но зачем они миллионы просто за то, что у меня друг есть такой. Они заплатили стоимость с женой очень классной квартиры в Москве для того, чтобы поехать на НБА. Он три года отучился, и когда он вернулся в Москву, его зарплата с 300 тысяч рублей в месяц поднялась до полутора миллиона. Он теперь стоит этих денег, он вложил их в себя, и он стоит это инвестиция, так действуют инвесторы Жи, мужчины в интеллект в интеллект <coughs> на базовых уровнях в спорт, да, например есть мужчины, которые участвуют в триатлонах, это очень дорогой вид спорта, они туда вкладывают деньги участвуют в Iron Man, да вот эти все соревновательные истории они так качают свою дисциплину это очень дорого там участвовать, они в это инвестируют, женщины инвестируют в красоту в, но не в искусственную красоту до да? пол жизни не инвестировала снизила свой уровень как бы собственной ценности и пошла себе на там в преклонном возрасте все лицо надуло это снижает самооценку женщина внутри понимает что она не настоящая. расслабляйте мышцы через массажи, Ходите на какие-то практики йоги, на практики танца. Вот Катя, кстати, преподает танец. Вот найдите Катю в сетях, она преподает танец, она расслабляет женщин, понимаете. В отношении, да, ходите к консультантам, платите консультантам, которые... Помогут вам не, не вот так вот идти в отношения, да, а выстраивать их нормально, нормально выстраивать. Экономьте свое время. Вы, покупая чужой опыт, вы, честно говоря, гораздо быстрее поднимаетесь на этот уровень, экономите свои годы, нервы, не наживаете себе негативных блоков, которые вас потом стопорят. И вы говорите: Нет, мне не надо замуж, потому что мне это не надо, мне семья не надо. Да давайте не будем врать друг другу, честно. Это все прекрасно чувствуют, что семья — это самый мощный источник энергии. Если вы не монах, не врите ни себе, ни окружающим. Да. Так, кого К еще? Катюш, я хочу сказать, что у нас мы уже выходим из временных рамок и потихонечку взлетаем. Да, О. ребят, просто подписывайтесь, вот смотрите в Инстаграм, можете подписаться на Люди вне профессии. А я сейчас скину ссылочки, вот, соответственно, есть на меня можете под... подписаться. На меня можете подписаться, рыбки на дневники кое-что же скинь, потому что у меня сейчас подруга моя будет вести, помогать Инстаграм. Я туда сейчас будем на да, и страницу, то есть я сейчас пока вот так. Угу. Давайте все эти вопросы вы можете там задать уже дальше. Uh, вот в этих ссылках, и я в своем инстаграме uh, иногда отвечаю на эти вопросы, на все, не, ну, если их будет немного, то отвечу на все. И если они будут какие-то слишком частные, uh, честно вам скажу, что, ребят, uh, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо вас слушать два часа времени, чтобы понять вашу контекстную ситуацию, иначе ответ вам будет бесполезен, либо будет формата, заставишь дурак попросишь дурака Богу молиться его прошу, давайте ну более просто, скажу каждому по ситуации, если будет широкий вопрос, освещу его в инстаграме прям. Вот. Катюш, можно заканчивать, спасибо всем огромное, благодарю, что вы здесь с нами были в этом непривычном для нас формате, пока будем выходить, наверное, так, но как только пройдет вот эта вот ситуация, будем выходить в офлайн и тоже к нам присоединяйтесь, всегда офлайн, по энергетике больше тонкой информации вам дает, чем онлайн. Поэтому всегда вовлекайтесь, участвуйте лично. Вы так быстрее будете развиваться. Я все. Тут э, благодарности которые раз пишутся. Даня, Андрей, огромное спасибо за разговор. Елена, огромное спасибо. Если вы этими вопросами, значит, у вас э, скоро вы дойдете до этих ответов. Вы трансформируете свою жизнь. Вы большие молодцы, что задаетесь этими вопросами. Я вам скажу, что единицы задаются этими вопросами. Вы молодцы. Если вам понравилось, мы будем очень благодарны вашим отзывам. В Фейсбуке, например, вы можете написать сообщение, и мы очень любим. либо в Инстаграме, где вам удобнее, да, вот какие же люди показывают наш плакат. Вот. Все ссылки чуть выше я скинула на Фейсбук, Инстаграм, пишите, мы размещаем отзывы, будем очень рады. Спасибо большое, что были с нами. Хочу, что ты отключишь меня. Я вам -а -а. бы долго. глубоко. А, завершить контент. Сейчас я, да. Так, для всех завершает, тогда все. Спасибо всем большое, все, все доброго. Здоровья вам и вашим близким.